Здорово, мужики, и доброго дня, леди. Это обзоры от Mob.ua, и, как всегда, я трэш. Пришло время для тройного обзора, и на этот раз это будет аркадная головоломка Вольт, музыкальная ритм-игра Димо, или Тим, и... черт, какой же это жанр. Дело в том, что в такое дерьмо я играл всего пару раз, и то в экстремальных условиях. В общем, замечательная игра по мультфильму Cloudy with Madballs 2. Итак, Вольт. Представь, что смешали Buster Deluxe и Cut the Rope. Именно так появился Вольт. Сюжет нам повествует о нелегком пути, выброшенной на свалку батарейки. Да, наконец разработчики, как в далеких 80-х, стали что-то курить и ширяться. Гляди, и появятся новые персонажи, вроде колобка, жрущего привидений. Основной способ передвижения батарейки – это прыжки и использование электрических разрядов, которых тут ограниченное количество. Так что каждый ход на счету, и продумывать придется все до мелочей. Преграждать вам путь будут всякие барьеры, пилы и так далее. Так, дальше у нас диму, или demo или дим не знаю как это читается музыкальная ритм игра помогающая скоротать время если у тебя есть слух и хорошая реакция смысл игры в нажатии на ноты в ритм музыкальному сопровождению в игре есть сюжетная линия и сотни музыкальных композиций на любой вкус и цвет а нет не на любой шансона тут нет тут только приятная слуху музыка Приятно здесь также наблюдать за прогрессом игры, который выражается ростом дерева. Чем больше песен вы сыграли, тем роскошнее оно растет. А вообще, чтобы пройти все песни на 100%, нужно быть японским задротом. Ну и последнее чудо, Клауди with Madballs 2. Игра для детей, представителей женского пола, да и мужского в принципе, если справка есть. В жопу такой фон. В общем, нужно проходить уровни, соединяя рядом стоящую одинаковую еду и получая за это очки. Радуясь при этом, как к первому сексу. Не знаю, что еще сказать про такую игру. Так что я помолчу, пока пройдет время, отведенное мне на обзор. Да... Ага, время. Ну вот, на этом у меня все. Если понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш шикарнейший канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua и ядрэш. До встречи.